Замечательный процесс, который называется Международный совет семей, ему уже скоро будет 10 месяцев, или уже есть, наверное, 10 месяцев, я что-то не читал. и этот процесс уже настолько стал популярным, что мы, в общем-то, получаем удивительные отзывы по результатам работы советов семей на местах, по заявкам на будущее, по темам, то есть, в общем-то, он приобрел широкую популярность, и сейчас мы с вами начинаем новый совет семей с новыми задачами, как всегда оригинальными. Да, но тема, как всегда актуальная, продолжает оставаться актуальной в будущее России и Украины. Темы рождаются, вот я расскажу Анатолию Александровичу процессе озарения, то есть он по утрам всегда занимается такой духовно-исследовательской работой, и потом иногда со мной делится. То есть у него канал, поток, помимо опыта и знаний, он общается, я думаю, с самыми высокими сущностями учителями, которые только есть. И вот в таком единстве рождаются темы и книги, в том числе Совета семей. Вот эта тема будущей России и Украины именно в таком ключе, которая будет сегодня, родилась в процессе такого озарения. Добавлю к тому, что сказала Диана, действительно так. Утро у меня начинается рано, где-то часов пять. И самое тихое самое чистое время для глубокой, тонкой работы. И, конечно же, конечно же, тема России в Украине, всех происходящих событий, она остается первой, и туда обращено основное внимание. И вот сегодня мы с вами поговорим очень глубоко, и я бы сказал даже запредельно глубоко, готовьтесь, расширяйте сознание, настраивайтесь, Оставьте в сторону какие-то свои дела, мысли текущие. Настройтесь на эту волну, на волну нашего общения, на волну нашей любви, уважения к вам, к миру, ко всем людям. Итак, друзья, мы с вами вот эти 10 месяцев занимаемся не только решением своих личных задач. Как вы уже знаете, мы закладываем образы, посылы для решения задачи и страны, и мира в целом. А вообще все это называется, все, вот все что мы делаем, это мы строим наш гармоничный мир. То есть на э, том, что было у нас до этого, мир дуальности, мы теперь выходим из него и начинаем строить гармоничный мир. Э, наши космические друзья даже присвоили ему такое звание, я думаю, звание красивое, хорошее, его стоит употреблять чаще, тогда будет отклик, и тогда он запомнится. Это гармоничный мир радуга, вот такой мы строим с вами. Давайте его и будем все время упоминать с тем, чтобы он закрепился у нас в сознании. Да, вот чем характеризуется мир дуальный, еще раз напомню, из которого мы выходим. это Там определенные, знаете, определенная была матрица создана определенные программы, действительно, как в компьютерной игре. И эти программы мы долгие тысячелетия а, проживали. Еще раз повторю, что это программа страдания, программа нехватки, а, то есть отсутствие изобилия, да, отсутствие достаточности а, и всевозможные а, программы, которые не дают полноценно человеку-творцу расправить крылья, открыть сердце, потому что он сталкивается с препятствиями, с болью. Ну, вот так было сделано для того, что сам по себе вот, личность человека, да, которая пришла в мир, она достаточно ленивая. И просто так развиваться, то есть она бы искала способы, как вот лежать под пальмой и кушать бананы. И поэтому просто так развиваться так интенсивно не получилось бы. Поэтому были бы при перенесены вот эти программы за счет препятствия вот такая морковка наверное больше сзади да такой вот пинок своего рода вот эти программы выполняют морковка сзади это хорошо да, и, но сейчас люди, большинство людей уже э, развились настолько, что не нужны им эти морковки. Все мы морковки утилизируем и выходим из этих программ, в том числе программы борьбы, страдания, страха, нехватки. И вот строим вот этот гармоничный мир радуга, где... Во всех цветах, во всем великолепии мы можем раскрыть все свои возможности. И здесь вот то, о чем мы сегодня будем еще говорить, нужно учитывать, что, опять же, такую фразу мы часто употребляем время сферично. И поэтому этот гармоничный мир радуга, он уже существует. То есть уже существует вот такая лучшая версия нашего мира, где все это, к чему мы стремимся, проявлено. И если раньше мы, опять же, в дуальном мире опирались на прошлое, на прошлое свои достижения, проживали кармический опыт прошлого, что мы там накосячили, грубо говоря, и мы исправляли, то сейчас это тоже уходит все на второй план, и мы сейчас взаимодействуем в новом мире с будущим. То есть мы из будущего соединяемся с будущим, пока это сложно представить, но потом это для нас будет ну, точно так же, вот, как когда-то скайп, да. Мы не понимали, да, скайп, что Прошу, может... что Из настоящего соединяемся. Да, с будущим. да из настоящего с а то из будущего. Это, да. Ну, Хорошо. и как можно сказать. Да. Да, вот все, все действительно именно так. И мы сегодня с вами как раз соединимся с будущим. И вот для соединения с будущим я предлагаю вот такие посылы. Начинаем. Я думаю, что у нас уже тоже в Совете Семьи такое поле намоленное, поэтому мы долго раскачиваться не будем. Вот сейчас просто уже сонастроимся сердцами с вами, как с давние наши подписчики, слушатели здесь преподаватели академии есть, я вижу, и сейчас сразу уже в этих посылах максимально откройте сердца и максимально сонастройтесь тоже с нами, с нашим солнышко в сердце, солнышко в сердце. Давай. Так, кто-то микрофон выключите, пожалуйста, Вы в телеграме микрофон выключите. Итак, первый посыл Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы в сознании людей все глубже закреплялся образ нашего гармоничного мира радуга Вот такие простые вещи, они на самом деле заходят очень глубоко И таким образом мы с вами соединяемся с этим гармоничным миром радуга, который мы в Сейчас строим, начали строить, а там он уже существует, и мы с ним соединяемся. И таким образом энергии из этого будущего мы приглашаем сюда. Осознав, что он есть, мы уже открываем дверь к тому, чтобы... Этот гармоничный мир Радуга пришел к нам сюда. Ну, на самом период. деле, да, ничего нового. Сейчас практически из каждого чайника и каждый в своей жизни применял вот эту э, технику, да, технику такой инструмент соединение с будущим, когда вот нам говорят, что представьте, что у вас есть машина, да, и вы в ней уже сидите, что вы чувствуете. И многие это делали, и у многих это получалось. И вот то же самое мы переносим просто на целый мир, на целый мир, и думаем уже не о собственном только благополучии, благополучие всех людей. Вот это творчество, оно очень-очень похвально. Мы выражаем чистое намерение на то, чтобы принципы построения и развития гармоничного мира радуга все более входили в нашу жизнь. Принципы построения и развития гармоничного мира радуга все более входили в нашу жизнь. Что это за принципы, Андрей Ну, этих принципов достаточно много. В том числе, главное, на что нам сегодня надо опереться, это вот принцип единства. Следующий, да, да, Выражаем чистое намерение на то, чтобы принцип единения, единства, стал стратегией жизни, чтобы пришло глубокое осознание, что любое разделение – это возврат в дуальность, в борьбу, в несчастье. Любое разделение – это возврат в дуальность, в борьбу, в несчастье. Согласны, дорогие? И именно этот вот принцип… Принцип единения и единства, убрав из нашей жизни, нами и управляли. Разделяй и властвуй. Вот что действовало в дуальности. Разделить как можно больше, разделить народы, на племена и так далее. Разделить, разделить, разделить на личности, одеть маски, вообще разделить, посадить по домам. И тогда спокойно можно властвовать. Поэтому э, вот этот принцип единства это на сегодняшний день, это, пожалуй, самый основной. Каждый день в ежедневных своих простых действиях мы трансформируем вот этот принцип разделения. Каким образом? Опять же, вспоминаем, то есть от чего, почему мы едины, да как это прочувствовать. Вспоминаем, что наш мир – это действительно экспериментальный мир, и мы все вышли из одного источника. То есть мы ничем, по сути, не отличаемся, кроме времени того, сколько мы проходим свои уроки на Земле и на других планетах. И, соответственно, в связи с этим, только с количеством времени, с количеством воплощений мы отличаемся, что если кто-то сейчас духовный, процветающий, изобильный, или другого человека, который не такой, то просто это то же самое, что выпускник университета общается с ребенком детского сада и естественно какое здесь может быть ну такое вот глубинное отличие да какое может быть презрение какая борьба у выпускника университета с малышом если он понимает что и тот и тот человек и тот и тот творец и тот и тот абсолютно одинаков вот как допустим в обычной жизни проявляется это разделение вот сегодня зашла в магазин к примеру и там вот Кассир помогала женщине на костылях выбрать продукты, я так понимаю, частая такая покупательница, и она одна работает, в воскресенье она одна работает, и девушка постояла у кассы, у нее там какая-то мелкая покупка, и пригласила кассира, говорит, идите пробейте мне, пожалуйста. В общем, она видит, что происходит, и кассир ей говорит вежливо, что вы есть касса самообслуживания, может быть, вы воспользуетесь, или вы не умеете, и говорит, я умею, но я не хочу. Вот. И, в общем-то, кассира отвлеклась. Ну, та бабушка подождала. Но вот э, здесь именно проявился вот этот принцип не единства, да, что э, другой человек не понимает чувства и состояния этого человека. И я думаю, что у меня было бы то же самое, что потому что это, эти программы очень-очень вшиты в нас. У меня просто вот у мамы она ломала руку, у нее ограничения, ей также все в магазине пони, э, помогают. И я вот по этой причине, наверное, я как бы очень прочувствовала эту ситуацию, так бы не поступила. Но у нас, получается, вот это Школа жизни продолжается. Пока мы сами не столкнемся с каким-то несчастьем, мы не понимаем вот этого единства. Мы не понимаем чувств других людей. И вот от этого идет в том числе разделение. Итак, мы выражаем чистое намерение на то, чтобы каждый человек соединился с лучшей версией себя в гармоничном будущем. И реализовал ее здесь и сейчас. У каждого человека есть в будущем его лучшая версия. У каждого. И в которой, в этой лучшей версии заложено очень много всего. Раскрыты все ресурсы, в том числе запредельные ресурсы. Раскрыты таланты. Все это есть в будущем, в нашем в нашем будущем, в лучшей версии нас в будущем. И вот соединиться с этим, это сейчас один из самых, как говорится, лучших инструментов, самых эффективных инструментов соединись со своим лучшим будущим и принеси это сюда, реализуй это здесь, начинай уже реализовывать здесь и все будет получаться намного быстрее, намного эффективнее, даже если что-то для тебя совершенно новое. Угу. Ну вот смотрите, опять вот из лучшей версии себя что можно взять. Там мы очень тонко чувствуем друг друга и чувствуем в том числе какие-то искажения, да, которые, ну, человек эти искажения приобрел в процессе прохождения своего опыта, там, на втором курсе, да, скажем, университета он находится, и вот у него сейчас есть такие искажения. Но тем не менее мы глубоко осознаем, что он такой же творец, как и мы. Вот так же сейчас в реальной жизни вы идете, идет какой-то человек навстречу, да, вы видите вроде или заходит там к вам куда-то в помещение, что вроде классно одет, классно Выглядит вам с ним некомфортно, к примеру, да, но при этом вы, ну, не нападаете на него, да, и не говорите, что там, иди отсюда. Вы понимаете, что, ну, это вот какое-то искажение человека, но все равно его можно любить точно так же, как своего ребенка, как свою мать, потому что, по сути, вы едины. И вот в будущем вот те контактеры, ченнелеры, кто там вот реально побывал и может видеть, вот действительно, каждый человек, он а, видим в плане своих энергий. Он такой, как радуга, как радужный а, фонтан светомузыкальный. И каждый видит энергии друг друга и обменивается самыми гармоничными энергиями друг с другом. Поэтому вот это единство в будущем будет не скрыть и нашу красоту и уникальность каждого. И вот можно вспоминать эту картинку и привносить ее в настоящее, когда вам будет кто-то сильно не нравится. Друзья, ну вот мы с вами <къем>, этими посылами э, выполнили первую часть. Это такое вступление, это самостройка. Мы соединились, ну, по крайней мере, осознали, но уже осознав это уже 50% э, успеха, то есть мы осознали, что есть этот э, наш гармоничный мир, радуга в будущем, и что мы с ним, и наши и мы там присутствуем, и мы можем соединиться. То есть вот это уже э, важный шаг. А теперь, теперь мы перейдем к основной задаче. Вот она как раз немного запредельная для кого-то может показаться. Поэтому, пожалуйста, расслабьтесь, если что-то не принимается, вызывает напряжение. Расслабьтесь, прослушайте до, до конца, до, дослушайте, потом еще раз просмотрите. Запись этого совета семьи всегда будет. И все-таки углубитесь, прослушайте сердцем, душой. Вот этот весь процесс, который мы с вами начинаем. А начну я с того, что скажу о духах. О духах природы. Вы знаете, есть духи рек, духи озер, морей, гор, степей и так далее. Есть также духи, духи городов, есть духи стран. И это, вот это все, оно действительно реально существует. В свое время даже... Патриарх Алексей II сказал такую фразу, это было неожиданно, а чтобы церковь так прозвучала. Люди разучились общаться. общаться с духами. И на этом они очень много что потеряли. Понимаете, вроде бы церковь отучалась да, да, язычников и, раньше и так далее, ему отметало. А здесь он так и заявил, что люди разучились общаться с духом. А духи живые, и они с нами так или иначе общаются, правда, как с, с любыми и с глухими. Да, просто Зачто он я. очень любил природу, и я думаю, что просто таким духовным способностью обладал, что он видел и чувствовал это, что это такие же полноправные жители планеты. И на самом деле есть даже такие. И планеты, где живут только люди и духи местности. Это у нас всего, там, моря, океаны, рыбки, попугайчики. А вот есть, где вот это, их видят, с ними общаются. У нас они невидимы, поэтому, ну, как бы их нет. Но на самом деле они есть, и вот в процессе озарения Анатолий Александрович пришел, то, что он дальше расскажет. Скажите, при чем здесь духи и отношения России и Украины? Mm -hmm. Дело в том, что я как раз эту тему поднял для того, чтобы поглубже понять, а что же с, происходит с духами наших стран. Они же у наших стран тоже есть. И у России, и у Белоруссии, и у Украины есть духи. И как они взаимодействуют в этой критической ситуации. И может быть, можно через них что-то как-то, пообщавшись, как-то наладить какое-то взаимоотношение, если там есть напряжение и борьба. Короче, я решил заняться, имею такую возможность. У меня, вы знаете, кто читал мои книги, наверное, помнит, у меня есть э, такие, такая глава в книге Кто счастлив, тот и прав, э, которая называется Психологические портреты городов. То есть вот, составляю, я вставляю психологические портреты городов с помощью духов. С помощью духов я оставляю психологические портреты стран. Я многие световые работы выполняю с помощью, тоже с участием духов многих стран или каких-то местностей и так далее. То есть это, это для меня общение с духами. Вот сейчас вот на Чебаркуле очень глубокое было общение, и они помогали нам. Мы выстроили опрещен где-то что-то, какой то процесс, на часть, поток жизни там, или э, ретрит. Я выстраиваю отношения заранее даже, выстраиваю отношения с духом, они уже встречают нас и так далее. Вот сейчас вот в Туркестане уже вроде бы другая страна, но там уже налажено. Контакт. Там уже нас ждут, там уже предвкушают, что мы приедем непростые люди и будем решать очень интересные задачи. Просто если этого не делать, к примеру, то или э, такая начинается работа духовная, или трубы прорвет, или электричество отключат, там год не отключали. Вот такое, начинаются такие помехи в торжении пространства, где все уже, в общем, порядочек, да, и кто-то пришел, свои тут устанавливает законы. Поэтому такая сонастройка заранее важна -то о чем -то. И вот, и начав изучать, общаться, точнее, с духами наших стран, я вдруг почувствовал, что-то там не то. И начал глубоко в эту тему входить, все глубже и глубже, и увидел. Вы знаете, увидел, что, оказывается, очень давно духи наших стран подменены. Они вообще, это искусственные. Испон... И они, эти искусственные духи, управляются кем-то. И выстраивают всю композицию жизни на протяжении уже многих веков между нашими странами. Очень непростую, трудную судьбу. И я теперь понял, откуда все идет. Что этот вопрос решается и на духовном плане, оказывается. Это заложены программы разделения еще на таком плане. И через эти программы э, происходит очень много э, не, негативных событий. И вот, вы знаете, столько там ложи, столько лжи, столько там заблуждений, столько там сплетено всего, что я не смог так и разобраться, как это произошла замена, кто сделал и так далее. То есть было все там запутано, как говорится, есть такое выражение, наша история непредсказуема, то есть в ней много очень темных пятен. И вот действительно, в отношении духов стран то же самое. Очень непредсказуемая ситуация. Ну, к примеру, чтобы вы понимали, что это не голословно. Вот вы знаете, все грамотные люди, вы знаете великого князя Киевского и Новгородского Ярослава Мудрого. Это серьезная личность, серьезный дух, который сыграл большую роль в истории стран. Европы в целом. И вот как вы думаете, зачем, зачем нужно было вывести мощи Ярослава Мудрого в Соединенные Штаты? Задумайтесь. То есть смотрите, какая идет игра. И с помощью каких-то соответствующих практик, соответствующих воздействий происходит, вот, э, происходят такие вещи. То есть из э, Украины убрали этого вели... э, мощи этого великого духа. И что тогда? Тогда можно творить все, что хочешь. Понимаете? Ну, это только часть. Там много всяких таких информаций, которые просто, ну, волосы за дыбом стоят. Что происходило с нашими странами. А для чего все это делалось? А для того, чтобы управлять. Разделяй и управляй. Разделяй и управляй. В принципе, этот принцип, он, этот принцип как раз и реализуется. Разделяй, разделяй и управляй. Потеряв надежду разобраться во всей этой вот такой многовековой запутанной истории, я обратился вот как раз в будущее. Я обратился в будущее в гармоничную миру радуга и хотел пообщаться с духами, духами стран в будущем. И здесь, между еще одна неожиданность. Оказывается, нет духа стран России, Белоруссии, Украины и других. Нет. Как-то. Но, друзья, здесь оказалось все просто. Оказывается, в будущем существует единый дух этих стран. Вдумайтесь. Единый дух. Я рассказал вот об этом перед эфиром еще одной женщине. Она плакала. То есть у нее такой отклик это вызвало. Это действительно, друзья, это реальность. Единый дух, который объединяет все, все эти страны. И не только Россия, и там и Польша, и там еще много стран. И они все в едином пространстве духа, одного духа. Нет, они не потеряли свою самобытность, нет, это все присутствует, каждый народ несет свое, но вот этот вот вектор, вот этот дух, он один, един, и не надо разделения. Мало того, мне пришла информация, что вообще-то так все и было, все и было, именно с гипербореей так и шло, и вот этот единый дух... Он был большой частью гибербареи. Потом из него пошли ветвиться, делиться, делились, делились там на княжество прочее, прочее. Но ну, здесь, чего, каких только не, претерпело деление вот этот, не претерпел деление вот этот великий дух. И растворился. И вот с ним стали творить вот такие вот вещи люди. Все ради власти. Да, ради, денег. ради власти, ради денег. Вот такое, такое произошло осознание такое понимание, друзья мои, это вообще очень важное открытие, очень важное осознание. И тогда, теперь, имея опыт, имея опыт работы с сферичным временем, с реальным временем, имея опыт работы с будущим, то есть наши, с нами же в нашем будущем, соединившись, мы можем, мы можем пригласить тот великий дух, осознали, значит, мы уже готовы. Мы приглашаем тот великий дух для вот, помощи нам. Итак, мы настроились, и следующий посыл. Основной посыл, вот, ради которого Произносим. все мы сегодня проводим, проводим. Друзья, пожалуйста, настройтесь. Настройтесь сердца, настройтесь души. успокойте сознание. Даже те, кто там Пытается снова отделиться, вспомните, разделение это поход к дуальности, это возвращение в дуальность. Это не мы разделялись, это не мы, когда на княжество разделялись друг на друга, нападали и прочее. Это были люди, которые поняли прелести власти, прелести денег и, соответственно, все это разделение с этой целью, чтобы больше вот этого всего поиметь, все это производили. А те, кто в странах, жители, они всегда дружили, всегда чувствовали это единство. Да я думаю, среди наших слушателей есть и те, кто... и участвовал в этом разделении. И я думаю, мы многие навертели всяких проблем. Да, сейчас выставляем себя жертвами обвиняем других. А на самом деле вот когда-то заложили, получается, эти проблемы. Такие были условия игры, условия дуальности. И так в будущем гармоничном мире «Радуга» активно действует единый дух стран. Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Беларусь, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Сербия, Черногория, Болгария, Молдова, Россия, Грузия, Армения, Казахстан. Это страны, на территории которых наиболее сильно проявлены гиперборейские гармоничные энергии. В те далекие времена был единый народ Гипербореи и единый дух. А после гибели цивилизации Гипербореи народ стал разделяться и распространяться по миру. И вот дошли до полного разделения и борьбы друг с другом. А в будущем происходит обратный процесс. Прямо сейчас в будущем происходит обратный процесс. Народы, обогатившись опытом разделения и борьбы, поняв свои уроки, снова собрались под эгидой единого духа. На основании этого родился посыл. Вот самое основное в сегодняшней, можно сказать, планетарной работе. Мы выражаем чистое намерение, чтобы единый дух этих стран пришел на помощь в наше время, помог единению стран, наступлению мира и построению гармоничного мира радуга. Этим посылом мы закладываем твердую точку опоры, где страны свободные, процветающие, как мы думаем, так и живем. И это не значит, что... Кто-то, раз единый дух, что мы все сольемся и что будет все общее, мы все потеряем, в этом единстве, как мы знаем, в единстве сила. Каждая страна при этом сохраняет свою уникальность и эта синергия дает возможность каждой еще больше ресурсов, взаимный обмен ресурсами будущем будет. То, что есть у одной стороны, она будет на условиях дарения предлагать другой. То, что есть, в чем уникально проявлено вторая сторона, она будет третьей. И вот на таком обмене все страны вырастут, и будет больше благоденствия, которое придет в каждую семью, в каждый дом. А на разделении у горстки людей есть власть, деньги, а люди между собой воюют и страдают. Вот это обратный процесс этому посылу, да будет так. Так, так и есть. есть. Друзья, еще зачитай раз этот посыл, пожалуйста. Uh -huh. Сам посыл. Мы выражаем чистое намерение, чтобы единый дух этих стран пришел на помощь в наше время. Помог единению стран, наступлению мира и построению гармоничного мира радуга. Вот таким образом нам не надо... Идти пятками вперед. Не надо смотреть прошлое, где все столько намешано, столько построено на крови, на власти, на деньгах. Мы берем лучшее, лучшую версию себя в будущем и лучшая часть нашего мира, мира, гармоничный мир радуга. И его реализуем здесь. Вот так осознав и приняв это, мы реализуем. Кто осознал, кто принял это, тот уже носитель этого гармоничного мира. Так для него будут выстраиваться уже гармоничные условия жизни. Дисгармония будет его обходить, даже если вокруг дисгармонии, но этот человек будет находиться и жить в гармонии, уже в гармонии того мира. Благодарим, дорогие, благодарим за сотворчество. Да будет так. Да будет так. Так и есть, друзья. Еще раз благодарю за то, что вы принимали участие в этом поделитесь, пусть как можно больше людей задумаются об этом. и кто-то, может быть, сможет принять с первого раза вот, этот, вот это такое направление. Но этот вектор, это и есть мир, это и есть спасение, это и есть жизнь. Благодарим, друзья. Благодарим.